Изначально просто, потому что люблю рисовать. И спустя там, года два я решила, что хочу связать с этим в свою жизнь и пойти поступать на какое-нибудь художественное направление. Что больше всего нравится писать, Пейзажи, портреты? Больше портрета. Мне очень нравятся светлые, большие кабинеты, много предметов, и второй год уже обучаюсь, вот, и мне очень нравится. А что больше нравится Живопись, красками рисовать, ну и карандашами тоже. А что больше любишь рисовать? Ну, еще люблю на компьютере рисовать, у нас есть компьютерная графика в школе. А что им нравится рисовать? Природу, людей, животных? Ой, мне все нравится, и природу, и людей, ну, и вот ваза, кувшин тоже. Синтюрморка, да? Угу. Какие оценки получаешь? Оценки только хорошие. Угу. Это потому что хочешь стать художником? Ну да. Здесь продолжают учиться ребята, у нас больше теперь пространства, больше воздуха, и в этом историческом здании, да, в котором художественная школа 45 -го года, мы продолжаем наши традиции академическому рисунку, обучаем детей.